Всем добрый день, 20 сентября. Пришла очередная партия маток от Бабаева Владимира Чугуева. Так что на его честь буду помещать в очередной изолятор банка маток, он примерно одинаковый, как и перед этим я показывал, но есть отличия. Что хотелось бы подчеркнуть, пока суд-то дело, ну, при принцип конструкции, вернее, принцип кормушки, пока я разбираю ее. новосекционная, частенько демонстрирую видно да берут так совпало так дальше стоит подкрышник сама кормушка под кормушкой проходящий под кормушкой проходящий тоже подкрышник небольшой. Мы сейчас посмотрим, как они там находятся. Эти матки просто в таком свободном перемещении три матки своих, и он они бегают и подселенные. Не буду сейчас конкретно акцентировать на живости маток, потому что тема пошла как-то с лету и не требует дополнительных объяснений, дополнительных отчетов. Самое главное, конечный результат будем смотреть. Я этих маток буду подсаживать сейчас в изолятор Он будет лежать не сверху Не сверху лежать будет А будет междурамочный То есть варианты тоже будем пробовать И такие варианты Верхнее отделение будет меньше По высоте Нижнее больше Понятно почему Потому что клуб уйдет вверх, и желательно эту компактность максимально сохранить, для того, чтобы нижние матки были в зоне захвата пчелиным клубом. В пересылочных клеточках, вот когда матки, вернее, пчелы погибают, Пространство небольшое, и без того самоклеточки. Видно, вон, клеточки свои давно стоят, и не только свои, прокомандированы. Ну, матки успеет увидеть. Я их посажу, вернее покажу уже. Ну и, конечно же, в окончании посмотрим и на первый банк. Так, ну, продолжение следует. Пересадил я вот в клеточки все, которые я показывал. Матки 15 минут работы тут. Я не вижу особой и по сложности, и по объему, по трудоемкости. Так, верхний верху будет. Вернее, меньший отдел вверху. Видно, да? мы его так ну и пока не закончился у нас кокс в аппарате пойдем посмотрим на тот банк Знакомая картина, да? Я даже не особо утруждаюсь и по времени, когда это мы делали. Самое главное, что это мы делали... Постоянно контролировали на глазах у всех, кому это интересно. Ну и теперь будем смотреть по маткам. Здесь да? не проблему. Вот создают пчелы проникающие они погибают назад не выбирается погибает там и так пространство матки разогнаться еще и ходит по головам трупов так все матки я думаю засвидетельствовали наличие и состояние вот вам первый банк маток он будет находиться в таком в таком виде и до самой весны и законка будет проводиться там кормушки стоят как будет в окончательном формировании, возможно, рамка сверху будет лежать. Ну, это уже детали. Это же чисто конструктивные такие подходы самого пчеловода. Но я не буду показывать ту семейку, самую первую, которую мы объединяли с двумя матками. Нет никакого смысла, я вижу и все уже это поняли. Если сидит вот Марк Маток неделя. Итак, еще один вариант попробуем врезной, но там нужно доработать мне конструкцию, потому что очень не понравилась вот эта накладка пленочная. Она дает возможность проходить. одиночным пчелам если бы они назад выходили а тоже не назад уже дороги не знают ну ничего все спасибо всем кто принимает участие в помощи проведения таких экспериментов после такого участия коллектива. Всего доброго, до свидания.